Здравствуйте! С вами Дмитрий Рудых. В этом видео я покажу один из способов, как можно проверить, насколько правильно вам выставляют платежные квитанции по оплате ваших коммунальных платежей за отопление, свет, воду и так далее. Для того, чтобы выяснить вопрос, не обманывают ли нас коммунальные службы, при выставлении данных квитанций переходим на сайт Европейской юридической службы. Итак, мы находимся на сайте Европейской юридической службы. Нам необходимо зайти в личный кабинет клиента. В личном кабинете, как обычно, вводим свои данные, email, пароль и нажимаем «Войти». Итак, я нахожусь в своем личном кабинете. У меня есть две возможности. Я могу напрямую через сайт по бесплатной телефонной линии позвонить юристам и выяснить у них этот вопрос. Но я буду использовать более основательный подход и составлю письменный запрос, чтобы получить письменный ответ на свои вопросы. Переходим в разделы «Консультации». «Получить консультацию». Выбираем тип запроса «Нас интересует письменная консультация». Право стороны «Россия». Излагаем суть вопроса. Суть вопроса я изложил заранее, описал ситуацию указал, что квартира находится у меня в собственности, прописано столько-то человек, приложил все квитанции, которые мне пришли за последний месяц и поставил на разрешение юриста вопрос о том, чтобы они на основе анализа этих приложенных квитанций дали мне ответ, соответствуют ли законам цифровые показатели, включенные в квитанции, то есть соответствуют ли вы закону тарифы, которые включены в квитанцию, нормативы и другие параметры, которые указаны в платежных документах, которые я ежемесячно оплачиваю. Цель моего запроса проста. Я хочу выяснить, не обманывают ли меня коммунальные службы. К запросу я прикладываю два файла. Это сканированные копии платежных квитанций. Вы можете их либо сканировать, либо сфотографировать и также в виде фотографии приложить, чтобы юрист мог их оценить. Итак, запрос готов. Отправляем запрос. Запрос отправлен. Надеюсь, завтра утром, открыв электронную почту, я обнаружу ответ от юристов Европейской юридической службы и, соответственно, поделюсь с вами. Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. Итак, ответ Европейской юридической службы на мой запрос поступил. Свой запрос я делал 11 ноября. Ответ поступил 14 ноября, то есть за три дня юристы подготовили для меня заключение. Посмотрим, что написали юристы. Письменное заключение, которое я получил, меня в первую очередь удивило своим объемом. Оно составляет 33 листа, то есть это полновесное юридическое заключение. Причем оно сделано на основании буквально 3-5 предложений, которые я описал и на основании трех приложенных квитанций, которые я приложил к своему запросу. Юристы полностью отработали содержание моих платежных документов. И дали мне соответствующий ответ. Я уже ознакомился с данным заключением и в целом могу сказать, что коммунальные службы, которые выставляют мне квитанции, в целом честные и порядочные ребята, тарифы, которые не включают в мои квитанции, соответствуют действующему законодательству. Однако юристы нашли и одно нарушение, которое касается тарифов на горячее водоснабжение. Давайте посмотрим. Вот основные выводы, выделенные жирным шрифтом, при рассмотрении представленных вами квитанций, установлено, что указанные в них тарифы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения, соответствуют тарифам, утвержденным на уровне вашего субъекта. То есть здесь в данном случае все нормально. Тем не менее, юристы установили следующее. Однако следует отметить, что тариф на горячее водоснабжение, указанный в квитанции за ноябрь 2014 года, не соответствует тарифам, утвержденным уполномоченным органам для потребителей открытого акционерного общества. Дальневосточная генерирующая компания действующим в указанный период, действующим в указанный в квитанции период времени. Таким образом, юристы, проанализировав, установили, что в моих квитанциях завышены тарифы на горячего водоснабжение. Констатация одного факта того, что допущено нарушение юристы не ограничиваются и далее предлагают мне пошаговую схему, куда мне необходимо обратиться для того, чтобы выяснить вопрос, связанный с неправильным указанием в квитанции тарифов на горячее водоснабжение. Полностью предоставляют мне всю информацию о том, каким образом я должен действовать для того, чтобы решить данный вопрос. Мне достаточно, следуя инструкциям, которые предоставили мне юристы, провести соответствующие действия для того, чтобы решить вопрос, связанный с моими коммунальными платежами. Таким образом, потратив буквально 5-10 минут на составление запроса и сканирование своих квитанций по оплате коммунальных платежей, я получаю полное развернутое заключение юриста, в котором полностью проанализированы все мои платежные квитанции и выданы результаты в виде выводов, что соответствует закону, что не соответствует закону. Плюс в этом же заключении юристы мне прописали, Весь пошаговый алгоритм действий, куда мне необходимо обращаться, если я хочу данный вопрос решить и в будущем производить оплату только по тарифам, установленным действующим законодательством, исключив для себя возможность обмана со стороны той же управляющей компании. Как юрист с 20-летним опытом могу сказать, что данное заключение составлено на высоком профессиональном уровне. Не каждый юрист может с такой степенью детализации и обоснованности провести анализ и дать понятное и обоснованное заключение. Поэтому я и дальше продолжу использовать данный сервис, поскольку он существенно облегчает мою жизнь. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.